Вот подготовьтесь к будущему разговору с командой, как вы будете продавать идею системной работы, на какие будете аргументы опираться, вот напишите, пожалуйста, почему сейчас мы у края пропустим. Что будет, если системная работа не будет внедрена? Да. Придут крупные игроки международные, да. и, мы, и просто нас растопчут. Да. То есть заберут весь рынок. Конкуренты уже внедрили системную работу, угу. судя по изменениям на их сайте, в продукте, угу. и набирают скорость. То есть они нас обгонят и заберут опять рынок, так. конкуренты. А, продукты и сервисы наши без системной работы всегда гарантированно будут с какими-то багами, которые приведут к тому, что клиенты будут постепенно от нас отказываться и будут иметь проблемы с нашими продуктами. Что приведет опять к уменьшению доли клиентов постоянных. Мне уже а. страшно. А, ваши зарплаты будут падать, так как мы в итоге начнем оптимизировать расходы. Сами хватит, понимаете. пожалуйста, хватит. Все. Спасибо, пожалуйста, Орден. Мне страшно очень было. Сейчас момент. Значит, ключевой момент. Должно страшно стать? Этот год решающий. Все наши клиенты меняют софт. Если мы, забираем, если мы не забираем клиента, значит его забирают конкуренты. Для того, чтобы не грузить уголь круглые сутки, нужна четкость. Нам необходимо спасти каждую секунду рабочего времени. Бессистемной работы это просто невозможно сделать. Это правда? Это реально так? Законодательство меняется. А можешь пример? Как, как, законодательство поменялось вот так-то, все клиенты сейчас делают вот так-то? Да, да. Законодательство поменялось 1 января 2018 года, необходимо вести учет на новом плане счетов, мы готовы так. к этому, мы ставим, а, и все наши клиенты, организации фактически носятся по рынку и учат программное обеспечение. То есть вот нам, если мы их не забираем, их забирает кто-то другой. Так. То есть мы сейчас находимся на, на самом синокосе. Да, на синокосе. Ребята именно. сейчас все с горящими глазами бегают, хотят взять, угу. но и предложения дофига на рынке. Да, и предложений дофига на рынке, Да, и, как бы и, предло, и предложить может любой из нас, и если не мы сделаем результат, да, то -то другой его забирали, сделает да, другой, да. И а денег новых не добавится, потому что все поменяют софт, и больше закон не поменяется. Да, именно так и произойдет, скорее всего. Я смотрю, что а, даже тебе страшно. Меня, да, да, мне уже страшно. Мне уже надо бежать и делать. Я тебя немножко успокоил, держи. Спасибо. У меня, знаете, образ такой возник. Вот если команду представить без системной работы, то колесо одно крутится с одной скоростью, другое, с другой, третье, с третьей, четвертое, с четвертой, если их на тележку поставить, они будут ехать. Крутиться одновременно, по крайней мере, будет какая-то синхронизация. Все, супер. Спасибо большое.